Приветствую на канале Шарабара. 23 февраля. Я бы сказал поздравляю, но так как я, будучи скотиной, практически никакие праздники не отмечаю, да и далеко не каждого можно поздравить с днем Защитника Отечества, ибо это самое Отечество они не защищали ни дня, то, в общем, да, видео, да не простое, а из разряда «Эксперименты». Так как это первый ролик данного формата, то объясняю, в чем, собственно, прикол. Я постараюсь за 250 секунд рассказать, в нашем случае, о 23 февраля. Дабы вы убедились, что я не звездоплет, запустится обратный отчет. Также я попрошу обращать внимание на экран, ибо порой там будет появляться различная информация. Будут ли порой выходить видео в подобном формате, зависит от вас. Если вам понравится, иногда буду их делать. Не понравится, что ж, на все воля Кришны. Итак, 250 секунд. Стартуем! День защитника Отечества отмечается ежегодно 23 февраля в России и ряде других стран. Установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ЦИК опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной Армии. Первоначально именовался как День Красной Армии и Флота. С 1946 года по 1993 носил название День Советской Армии и Военно-Морского Флота. 15 января 1918 года Совет Народных Комиссаров Советской России издал декрет создания ркк на фронте началась запись в новую армию солдат-добровольцев из которых формировали красноармейские роты 16 февраля германское командование официально заявило о том что в 12 часов дня 18 февраля заканчивается перемирие между странами и возобновляется состояние войны в этот день германские и австро-венгерские войска начали наступление по всему восточному фронту утром 23 февраля снк предъявлен германский ультиматум на заседании цк рсдрп ленин склонил членов цк принять ультиматум и потребовал заключения мира на германских условиях в ночь на 24 февраля он был принят советский историк кораблев пишет что 23 февраля в крупных городах прошли массовые митинги и началась массовая запись добровольцев в красную армию а 25 февраля на фронт отправились первые красноармейские отряды 10 января 1919 года председатель высшей военной инспекции ркк Подвойский отправляет во ФЦИК предложение отпраздновать годовщину ркк 28 января нано пришло с опозданием только 23 числа получен отказ однако 24 января президиум моссовета рассматривает вопрос об устройстве праздника во знаменовании годовщины создания красной армии и совмещает его с днем красного порядка 17 февраля который планировался как благотворительная акция когда население должно было жертвовать подарки для красноармейцев но 17 февраля выпало на понедельник день красного порядка а с тем годовщину ркК отложили на ближайшее воскресенье то есть 23 февраля. Затем праздник был на несколько лет забыт и возобновлен в 1922 году. В 23 году широко праздновалось пятилетие РКК, и праздники на 23 февраля приобрели все союзный уровень, и он был прямо назван днем опубликования декрета о создании Красной Армии. В приказе Совета Республики от 5 февраля 1923 года, подписанном Троцким, событие, послужившее поводом для праздника, определяется так. 23 февраля 1918 года, Года под напором врагов рабочие и крестьянское правительство провозгласила необходимость создания вооруженной силы в том же году в журнале военная мысль и революция появилось утверждение что 23 февраля была сформирована первая красноармейская часть принимавшая участие в боях на северо-западном направлении в следующем году в журнале военный вестник появляется фотокопия декрета ленина об организации красной армии от 15 января 18 года с ложной его датировкой от 23 февраля. Однако еще в 1933 году Ворошилов на торжественном заседании, посвященном 15-летней годовщине РККА признавал. Кстати сказать, приурочивание празднества годовщины РККА к 23 февраля носит довольно случайный и трудно объяснимый характер и не совпадает с историческими датами. Во второй половине 30-х годов в СССР события февраля 1918 года стали трактоваться как победа, одержанная в эти дни над немцами под Псковом и Нарвой. Но согласно архивным данным к вечеру 23 февраля того года германская армия находилась в 55 километрах от пскова и 170 километрах от нарвы никаких боев в этот день не зафиксировано трактовка событий февраля 18 года как победы над псковом и нарвой была предложена лично сталиным в тридцать восьмом году молодые отряды красной армии впервые вступившие в войну на голову разбили немецких захватчиков под псковом и нарвой 23 февраля тысячи 1918 года именно поэтому 23 февраля был объявлен днем рождения красной армии а днем защитника отечества он стал называться в 1993 году фух кажется успел Итак, что скажете по такому формату да да я тут говорю быстрее нежели обычно и, наверное, от этого еще более неразборчиво, но что поделать, решил поэкспериментировать. Надеюсь, видео вам понравилось. Если хотите узнать больше подробностей касательно данного праздника, переходим в группу, открываем данное видео, и в описании имеются ссылки на источники. В общем, все как всегда. На 7 позвольте откланяться. Ставь, мне, пиши, подписывайся, делись, ты знаешь, что надо делать. Адьо!